мототек представляет квадроцикл Шинера и виктория Квадрик оснащен двигателем в 200 кубических сантиметров. Двигатель четырехтактный. И имеет охлаждение масляное и также воздушно-принудительное. То есть вот спереди установлен радиатор масляный. И с правой стороны мотора есть крыльчатка, которая непосредственно работает от коленвала. И также служит охлаждением двигателя. Сразу с этой стороны видим кулису коробки передач. То есть коробка вариаторная. Есть передача вперед, нейтральная передача и передача назад. Подвеска, подвеска довольно-таки сбитая. То есть установлены масляные амортизаторы. А-образные рычаги. Шаровые, которые шприцуются. То есть это тоже очень удобно. Спереди будут установлены на каждом колесе дисковые гидравлические тормоза. Вот, то есть по подвеске квадрик очень мягкий. Здесь вы видите, как он приземляется. Сзади установлен моноамортизатор. Он тоже гидравлический. Входит тоже дисковый тормоз на всей оси. Задняя тележка тоже уже будет шприцеваться. И в комплектации к квадроциклу идет сразу же фаркот. Квадроцикл на десятых колесах. Установлены вот такие вот э, легкосплавные диски. Ну, спереди будет резина, уже задняя будет у вот, такая пошире да. Очень удобно, что квадроцикл оснащен пикстартером, то есть это большая редкость для квадроциклов. Вот. И очень удобно тем, что квадрик двухместный, то есть вот сижу я и есть также ступенька для ног ну, заднего пассажира, ну и довольно-таки нормальное место. приборная панель, которая показывает скорость, пробег и датчик топлива. А также сверху есть дополнительные лампы, которые указывают нейтральное положение, положение заднее. Ну и включенные фары, либо поворот. А тормоза комби-брейк. То есть тормозит ногой и тормозят все четыре колеса. вот она эта система вот она непосредственно педаль на руле установлен тоже ручка но это больше ручник довольно неплохое освещение в квадроцикле есть ближний и дальний свет Также оснащен квадрик поворотами. То есть вот они по бокам пластика. Сразу в комплектации идут зеркала, защита для рук и грузовые багажники. То есть они, во-первых, сделаны из толстой трубы. Они довольно-таки будут прочные. Спереди и сзади. Даже под моим весом не минулся. Выполнены вот такие боковые, боковые элементы пластика. Довольно из, из прочного и толстого такого пластика. То есть они максимально будут держать сами, сами основные элементы. Отличный маневренный квадрик. Отличается от всех остальных, потому что у него такая а, ручка. И так удобный по своей посадке, по своей подвеске.